Итак, короче, народ, всем здорово, с вами Кирюха. Сегодня я засниму видео, такой обзор на свою лодку корабль. Ну, и еще я покажу обзор на свою вертушку и И Итак, дальше. Если что, у меня есть вот это за 4К. Понятно, все. Вот, короче, тут вот, глядите, сейчас она загрузится. Сейчас я в ожидании, когда она загрузится. Пока что я поговорю. Вот, короче. Вы набрали, короче, уже один из подписчиков. Это спасибо. Просто я давно не выкладывал видео, это сорян тоже. Вот, поэтому я извиняюсь, потому что я немножко, ну так, переопоздал. Поэтому такая фигня. Вот, короче. И здесь, короче, мужской туалет и женский туалет. Вот. Здесь, короче, сцена. Тут, короче, микрофон по типу. Вот это микрофон. Вот. Вот. Дальше. Дальше я пока что второй этаж не доделал с каютами, но это потом, потому что у меня блоков нет вообще. Вот. Дальше. Самый верхний этаж, короче. Здесь, короче, сзади, ну, по типу какой-то кормы, но это типа лавок. Ну, это не лавки, конечно, Короче, здесь каюта капит Ну, не кают капитана, а водительское место капитана. Здесь, короче, арсенал, ножи, пестики, там вот это. Вот. Дальше тут идет ну, еще один балкон и нос корабля. Еще можно управлять вот такой вот пушкой. Она тоже такая крутая. Вот. Еще вон та вертушка у меня есть. Сейчас я вам покажу ее тоже. Так. Вертушка. Загрузить, все. Вот, сейчас появится вертушка моя, личная. Для этого нужно за 4К вот эту хрень. Только надо не ставить вот эти реактивные хреновины, просто вот так вот. Просто поставить сидушку или и еще сидушки. Ну, это если у вас есть кто-то в команде, там вот на всякий случай. А так можно так есть, без никого. Вот, и глядите, короче. Вот тут, короче, нажимаю не так. Не, погодите, не то. Сейчас я вам продемонстрирую, короче, как она ездит. Ездит она изи, на AFD. Ну, в принципе, как логично для всех играх. Это, кома... ну, короче, это управление такая... Короче, управление всякими хреновинами. Ну, там, машины, там вот это вот, постройками всякими. Ну, вот это прям на постройках. Вот, видите, как он шагает, ну, там он зацепляет немного, но все равно, как бы, он молодец, как бы. Он дойдет до самого конца. Я уже пробовал, конечно, я уже на фармил 1166. Короче, 1660, вот вот и короче это изи фармли если у вас нету этих я вас сейчас я вам короче сейчас покажу этот эксперимент если у вас есть пушка сейчас я вам короче покажу сейчас я только это вот так вот доеду короче и покажу вам другую блин вот тут вот самая хреновина потому что здесь вы можете вот так вот зацепиться и у вас просто исчезнет ваша сидушка. Это вот в чем минус. Поэтому такая вот фигня. Но это бывает со всеми. Поэтому это ничего. Так, теперь я вам покажу. Э -э конечно же... Моя первонадь первоначальная, прям самый первый, первая постройка в мире. Это вот это ну, я немножко изменил, тут покрасил, но раньше она была не крашенная, просто вот такая. Двери тут не было железной, ну так далее. И, и той пушки тоже не было. Это защита. Ну, вот она. Вот так вот. Опа. Если у вас много такой защиты, то она будет намного больше. Дальше. Так, дальше, короче, вот это вот пушка, я вам сейчас ее продемонстрирую. тут, короче, по типу туалета, вот, здесь, короче, тоже арсенальчики, есть, торт, там все дела, вот, короче, я вам сейчас продемонстрирую, как это выглядит, вы будете, короче, вот так вот ехать, кстати, если у, у кого-то нету этой пушки, вот, вам надо накопить 800-ку, и вы тупо можете, короче, летать тупо, как бы, и все, как бы, и вам ничего не надо, как бы вы можете просто купить ее в этом магазине, да и все. Блин, не работает, но это жаль. Поэтому я ресетуюсь, поэтому, ну, если вы стреляете, короче, назад, то она будет лететь у вас. Я не могу продемонстрировать, потому что сервер какой-то такой хреновый, который не работает. Поэтому такая фигня. Я себе куплю ранец, я вам тоже его сейчас продемонстрирую, просто у меня его нет, я просто куплю его за 700 голды, потому что мне все равно голды много, чем мне это, да. Так, вот, сейчас я вам продемонстрирую тогда вот это, так, вот, нажимаем на него, потом можно еще один взять на всякий случай. И глядите, короче, нажимаете вот это, и вы тупо летите. Это изи, братан. Вот, видите, просто летаю над картой, как бы. Классный ранец вообще. Вообще чётенький. Вот просто летаешь над картой. прям по кайфову. Вот вот так. Хопа. Но еще не забывайте, что вот тут есть еще вот такая топливо. Вот тут топлива есть. Вот тут вот топливо, короче. Ну и все дела. Вот тут, короче, какие-то мои соседи долбанутые. Что-то понастроили. Ну, это понимаете сами. Как бы... Они выполняют задание, все понятно. Ну это в принципе и так всем понятно, что они выполняют задание. Поэтому мы не будем им мешать, пускай они там сами делают что-то. Вот тупо летаем над картой, вообще по кайфову и тупо такие летаем вообще. Просто наблюдаем за всеми. Это вообще классная хрень, этот странец. Вы тупо можете летать. Вы можете, кстати, еще пройти обе... Ну, не обе, а это... Это если у вас, короче, корабль развалился, вы можете просто тупо улететь, как бы. Самая хорошая, удобная вещь. Но если у вас топливо закончилось, то все, как бы, вам хана и все дела. Вот. Ну, вот такая вот фигня. Ну, она хорошая, это плюшка. И, кстати, еще вот тогда... Тогда была еще... Это, яйца и Из-за эти яйца выпали мне, короче... Ну, ранец я сам сейчас вы, вы видели, купил. Вот, и, видите, короче, вот эта хрень. И вот мне выпало что из яиц. То есть, у меня половина нету, но это ладно. Но яиц надо было много собрать. Но у меня не получилось тупо. Я потому что не смог там отгадать, там всякое вот это вот вот. Я просто там на ту году, там вот это вот, я получу крестики-нолики там, ну, это одна да, всего лишь. Поэтому такая себе. Кстати, в шопе еще есть, в шопе есть вот это, двери как раз за 150, и какие-то блоки. Если что, я могу купить блоки, но я не хочу как бы то не хочу как то Поэтому так-то не... Еще вы можете купить набор за 800 голды, но это вряд ли вы на этом накопите, потому что у вас по-любому нет ничего, поэтому такая фигня. Это за 4к, но ну, это за 900 самая дешевая, в принципе, это понятно. Но сейчас я буду копить за 2 голды, чтобы потом подремонстрировать вам, короче, это. Поэтому такая хрень. Вот. Ну все, как бы я заснял, как бы все, всем удачи, всем пока, там лайки не буду выпрашивать сам, ну я не хочу, я не такой живой поэтому все, давайте.